Это было в Иудее в 167 году до н.э. Сирийский царь Антиох IV Епифан, великолепный, начал религиозные гонения на евреев. Их заставляли поклоняться идолам, есть свинину, запрещали соблюдать субботу, учить Тору и делать обрезание. Однажды были схвачены семеро братьев вместе с их матерью и приведены к сирийскому тирану. Он приказал самому старшему мальчику поклониться идолу. Мальчик отказался, сказав библейский стих, «Я Господь, Бог твой», и царь тут же велел его казнить. Второй сын последовал примеру брата. Его отказ поклониться идолу был поддержан следующим стихом Писания. «Да не будет у тебя других богов, кроме меня». Третий, четвертый, пятый шестой сыновья поступили так же, и все они были убиты. Наконец Антиох дошел до седьмого, самого младшего сына. «Поклонись идолу!» – приказал царь. Мальчик отказался. Тогда солдаты решили добиться своего обмана. На землю, как бы случайно, уронили кольцо и попросили мальчика поднять его. Сделай он это. Со стороны могло показаться, что он кланяется идолу. Но мальчик разгадал хитрость солдат и отказался выполнить их приказ. Когда ребенку уводили на казнь, мать попросила разрешения подойти к сыну, чтобы поцеловать его. Она наклонилась и прошептала. «Сын мой, иди к братцу нашему Аврааму и скажи ему. Так говорит моя мать, нечем тебе гордиться. Ты построил один жертвенник, а я семь. Тебя Всевышний только испытал на готовность принести жертву. От меня он потребовал самой жертвы». Затем мать бросилась вниз с крыши и разбилась насмерть. Талмуд говорит, что хана поддерживала дух своих сыновьях просила их терпеливо переносить мучения и погибнуть, осветив имя Господа. История героизма и стойкости ханы и ее сыновей воодушевляла еврейский народ в тяжелые времена, закаляла его дух, вселяла в него уверенность в высшей ценности его священных идеалов, ради которых стоит пренебречь указами властителей и злодеев и идти на смерть.